Ну и теперь уже к принципу модели тарелки, то есть как работает принцип модели тарелки. Мы будем накладывать в свою тарелку то, что необходимо нашему организму, что конкретно ложить себе в тарелку. Мы с вами будем делить, чтобы понимать, что ложить в тарелку, да, опять же, мы будем делить тарелку и будем делить продукты на три группы. Вот эту табличку я скину в чате, и вы можете как бы себе ее распечатать или как-то в закладке себе делать. Да? То есть посмотрите, мы будем в тарелку накладывать три группы продуктов. Первая группа это овощи да, преимущественные. То есть травы, зелень, капуста, огурцы, помидоры, это все понятно. Паржа, то есть, ну вот овощи, короче, понятно, да? Так, клетчатка, которую мы сейчас с вами рассматривали только что в последнее. Дальше, вторая группа, это преимущественно белки. То есть, то, что мы с вами рассматривали чуть раньше, это мясо, рыба, птица. Все, что <плзёт> ползет, летит, бежит, да, плывет, творог, то есть молочные продукты. Да, то есть, видите сами, в грибах тоже, кстати, белки, да? И третья группа продуктов – это преимущественно углеводы. Но мы берем углеводы в основном именно сложные, да, которые медленные углеводы. И избегаем быстрых углеводов, которые простые. Да? Здесь у нас будут именно медленные углеводы. То есть это цельнозерновые крупы, цельнозерновой рис, гречка, картофель, тыквы, Вот, Скажите... Вот вы это часто кушаете или вы чаще кушаете белый рис и макароны? Я, в принципе, знаю уже, что вы ответите, да? А, поэтому, да, не так часто. Поэтому вот пока вы еще не привыкли, да, вот сами просто из головы брать, что я сейчас положу в тарелку, вы пользуетесь вот этой табличкой. Вы просто можете даже, это очень просто, да, составлять меню. Уберете, например, тыкнули даже закрытыми глазами в левую колонку так, сегодня я буду готовить Ага, помидоры, морковь, мне нужно положить в тарелочку, потом опять глаза закрыли, тыкнули, это я так грубо говоря говорю, да? Например, там рыба попалась у вас, и потом опять глаза закрыли, тыкнули в третью группу продуктов, и там у вас кукуруза. То есть вы должны положить себе огурцы, перец, рыбу и кукурузу. Вот это будет ваш прием пищи. Очень просто. Только единственное нужно знать, сколько положить в первую группу продуктов, Второй группу продуктов и третий группу продуктов, потому что вы можете наложить себе, там не знаю, кукурузу, целую карту, эту, да, тарелку, и немножечко рыбки, кусочек вот такой вот, да, и там помидорку одну. А должно быть маленечко по-другому, я сейчас покажу как. Вот смотрите, в табличку, которую вы заполняли, я добавила еще одну колонку последнюю. После этого занятия вы зайдите в эту табличку в нашу, да, и посчитайте свой индекс массы тела, ИМТ называется. Я думаю, вы прекрасно знаете и так уже свое положение, да, но просто убедитесь, если вы в этом. Вам это нужно будет для того, чтобы сравнить потом, да, результаты. Здесь, как он считается, вес делится на рост, на рост в квадрате. Например, вы весите сейчас там 80 килограмм, у вас рост метр 60, вы делите 60 умнож... делите 60 на, получается, сколько я сказала, 80 умножить на 80, да, 60... Вы поняли, да? Вес делите на рост в квадрате. И смотрите, что у вас получается. То есть, если у вас индекс массы тела больше 30, то есть 30-31 это уже ожирение. Если у вас индекс массы тела больше 26-27 это избыточный вес. Если у вас ниже это либо норма, либо а, недостаточный вес. То есть, смотрите, да? Здесь вы можете прямо сейчас вот посмотреть, в принципе. То есть, вы находите просто вот так вот. точку пересечение, ваш возраст и ваш э, рост. Давайте сейчас быстренько сделаем среди тех, кто есть. Напишите свой индекс массы тела, вот просто вот поставив вот так вот рост и вес по табличке. Напишите цифру, что у вас получилось. Считали, нет? Калькулятор не надо считать. 20, 20. Считать не надо, вы просто вот берете слева это рост, сверху это вес. Вы просто проводите сверху и слева так вот ручками и находите точку соприкосновения. Видите, что если, какая у вас там цифра. Девчонки с нормальным весом уже себя нашли. <с> вот, пишут двадцатки. Видите, Оксана, Аня, они написали, что у них двадцатки. Двадцать восемь. То есть у тебя получается, ты в а, таком оранжевом да, поле, это избыточный вес. То есть нужно убирать, понятное дело. <с> вот для тех, у кого индекс массы тела больше двадцати шести, двадцати семи, то есть для тех, у кого избыточный вес, необходимо придерживаться программы снижения веса. Да, для тех, у кого идет меньше да, индекс массы тела, нужно придерживаться второй программы для поддержания веса. Вот тех, у кого будет программа снижения веса, да, вы на этой программе так, 69. Вы, наверное, неправильно себя нашли. Здесь такого нет уже. А, вес 69. А рост? Рост какой у вас, рин Вот вес я вижу, вижу у вас 69. А рост какой? То есть вы смотрите, вес 70. То есть там нет такого 69. Да? Вы смотрите, вес 70. Вы же ближе к 70, не к 65, вы ближе, ближе к, 60, к 70. Поэтому вот вы берете колонку 70 и потом свой рост находится. Возраст, естественно, нужно учитывать. Да, это понятно. Так, 169. Это значит метр 70. То есть вот у вас индекс массы а, 160. Да, 27 получается у вас. Да? Индекс массы тела 27. Вес, возраст, он, естественно, учитывается, да, после а, примерно 45-50 лет вес будет уходить медленнее, да, то есть не нужно ставить себе задачу на 20 килограмм похудеть там за 3 месяца, да, вы ставите себе задачу, если у вас такая задача стоит 20 килограмм, да, растянуть на год, то есть это будет нормальная коррекция веса, не, не пугайтесь, что я так долго буду худеть, да, зато вы один раз похудеете, и потом живите себе спокойно да, на правильном питании. Итак, смотрите, какие рекомендации. То есть мы делим тарелку. Если у вас идет программа снижения веса, то есть для тех, у кого индекс массы тела больше 26, 26, 27 да, и более, мы берем программу для снижения веса. Мы делим нашу тарелку на визуально 4 части. Да? И у нас основные приемы пищи, обед и ужин, да? такие вот самые мощные да, приемы пищи, будут состоять из... На 3 четвертых это первая группа продуктов. Вы помните, что у нас было в первой группе продуктов? Это преимущественно овощи. То есть вы накладываете себе в тарелку любые продукты из первой группы, любые овощи. Три четвертых. Понимаете, да, что такое три четвертых? Это больше, чем половина. Три да, четвертых. У вас остается еще одна четвертая. Тарелки пустая. Вы прям можете так себе и накладывать. И эту 1 четвертую вы делите еще на 2. То есть 1 восьмая получается. 1 да? восьмая у вас это вторая группа продуктов. Это белки. Да? То есть туда вы можете положить котлетку, мясо, гуляш, грудку, курину, рыбу. Да? И еще одна восьмая у вас будет это... Третья группа продуктов, это преимущественно углеводы у нас были, да. Вы смотрите, опять же, вот по этой табличке, вот здесь вот, и кладете туда одну восьмую, ребята, не так, как вы обычно это делаете, да, тарелка картохи и котлеточку, да, так же у нас обычно. или там тарелка макаронов и мяско кусочек. Нет, вы делаете... Если вы на именно программе снижения веса, то вы 3-4 группы продуктов, у вас 3-4 тарелки у вас должна быть первая группа продуктов, это овощи. Причем старайтесь овощи брать свежие. Можно их потушить, да, но имейте в виду, что при обработке термической, да, когда вы готовите продукты, у вас теряется часть витаминов. Но мне кажется. Терять витамины из именно овощей, которые можно в сыром виде скушать, да, которые вкусные действительно в сыром виде, нет смысла. Возьмите, лучше скушайте сырые овощи, да, вот морковку, капусту. Ну, Капусту, естественно, если вы будете там брокколи или брюссельскую брать, то ее надо готовить, конечно. Да. Салат, листья салата. Пекинская капуста сейчас продается целый... Качан стоит 50 рублей у нас, да, мне его хватает на неделю. Перчик, да, то есть помидорки, огурчики, да, вот, ну, все, что, все, что можно, все ложится туда, чтобы у вас было 3 четвертых тарелки. И вот эту оставшуюся одну четвертую делится на две части и ложите туда немножко углеводов и э, белки. Это для тех, кто снижает вес, это основные приемы пищи, то есть обед и ужин. Не говоря сейчас пока про завтрак и перекусы. Дальше. Для тех, кто не корректирует вес, просто корректирует фигуру, питание свое корректирует. Да? У вас тарелка делится ровно на две части. Вот у меня, например, так, да? Половина – это овощи, и вторая половина делится еще на две части. Одна четвертая – это углеводы, и 1 четвертая – белки. Думаю, как бы просто, да, вот это понятно, напишите в чате. Как бы ничего сложного, не надо считать там калории, не надо граммов в вес, и просто тарелку взяли, поделили ее зрительно, да, разложили себе овощи, разложили себе белки – углеводы очень просто а теперь как будет выглядеть например ваш ежедневный рацион приемов пищи то есть посмотрите мы должны кушать минимум 4-5 раз в день да у нас должны быть перекусы а на завтрак точнее смотрите вы приучаете себя завтракать да и при этом у нас будет 5 приемов пищи. То есть завтракаете вы, например, у вас могут быть углеводы, сложные да, углеводы, которые дают вам насыщение надолго, чтобы вы потом, например, вы пришли на работу, вы дома позавтракали, и на работе вы не сидите с мечтами о том, чтобы обед поскорее настал. да. Как у меня это было, вот, например, когда я училась в институте, и приходишь на лекцию, например, да, и сидишь... До лекции ты сидишь голодный и не воспринимаешь информацию вообще, потому что ты хочешь кушать. После того, как перерыв, да, ты ходишь на обед, наешься как тузик, ты приходишь, и у тебя опять никакой не, не концентрации внимания, потому что ты наелся как тузик. То есть вообще вот, ну, ну такое вот было питание, да, и завтрака не было, и а, не было нормального питания именно в столовой, то есть я неправильно выбирала продукты, да я ела то, что резко повышает сахар в крови, скачок такой дает, да, и потом ты хочешь спать. Если бы я кушала правильную еду, тогда у меня бы такого не было. Вот и вам тоже нужно научиться этому. Что у вас может быть на завтрак? Например, каши, да, вот самое простое это каши. То есть, и вот, кстати, если вы будете делать кашу, да, выбирайте именно те каши, которые не быстрого приготовления, потому что ну, в кашах быстро приготовление, сами подумайте, какая каша может приготовиться за 5 минут. А бывает там за минуту. Из нее уже все, ее настолько уже эту крупу э, обезжизненен, да, то есть всю жизнь из нее вот вытрясли уже, что там остались только вот эти вот волокна пищевые, да, которые, ну, только для кишечника вашего будет хорошо, а вот для клеток ваших никакого питания не дает абсолютно. Потому что, ну, не может каша, не может овсянка, например, да, Овес сварится за минуту, не может, просто залить кипятком. А, берите каши, которые варятся долго. Овсянка, чаще всего овсянка, да, она продается быстро растворимая. Вы, а, быстро приготовление, смысле. вы берете овсянку, которая обычная, за 20 рублей, пакетик, уготовится а, 15 минут. Если вы, у вас нет времени, залейте ее на ночь, да, я тоже не могу есть кашу, которая варится меньше 15 минут. Я понимаю, что там нет ничего полезного абсолютно. Я просто ем какую-то муть, какую-то вот реально непонятного содержания продукта. Понимаете? Они <соединенные> <соединенные>, да. Вот. А у этих продуктов, которые вот каши бы не быстрого приготовления, у них действительно они дают насыщение, у них действительно такой насыщенный вкус. Просто надо это. Понять, опять же, когда вы это будете кушать, вам нужно думать о том, что вы кормите клетки свои, а не просто вкусно да, кушаете. Не надо брать каши, которые а, вот уже идут там с кусочками фруктов, да, и так далее. Это все ерунда полная, то есть там либо а, ненастоящие фрукты, да, либо настолько высушены, пересушены, из них вся, опять же, жизнь уже убрана, да, нет там ничего живого. Это просто для вкуса вам. Кстати, когда берете, например, творожки, да, творожные массы вот с этими, опять же, фруктами, лучше возьмите простой творог, простой йогурт без добавок, простой кефир, да, и возьмите сухофрукты, либо возьмите банан, яблоко, порежьте, господи, минуту занимает времени, и посыпьте себе это в кашу, либо вот, вот этот йогурт, да, который вы кушаете. Но не покупайте вот эти вот творожные творожные там с черносливом, с таким курагой, да, потому что это все не, ну как бы это да, курага там настоящая, но а, сахара больше вы получите, чем если бы вы это сами делали, понимаете? Да, там много сахара говорят, поэтому а, делайте просто покупайте фрукты, это вам и дешевле обойдется и полезнее, да? Ну с Кашку бросили, да, кашка уже совершенно другой вкус принимает. То есть не просто овсянка у вас будет, а овсянка с бананом, например, да, овсянка с яблоком. Пожалуйста, вот вам вариант завтрака. То есть что еще можно съесть на завтрак? Омлет, яйца, каша, да, я уже сказала, только не быстрого приготовления. Вкусные, полезные бутерброды, например, как вот я сегодня говорила, с авокадо, да. У кого есть возможность жирную рыбу покупать, да, там лосось, вот такое вот все тоже как бутерброд можно делать это мюсли да я кстати вам сегодня в конце включу видео как, как делать мюсли дома вообще классная штука делайте сразу банку себе ставите потом кефирчиком с утра или молочком и вам на месяц хватит до этого вот оля пишет что творог взбиваю в блендере вот видите, не ленитесь же, почему ленитесь тогда каши варить, да, варите за 5 минут каши, которые берете. Берите каши, которые 15 минут варятся, заливайте их там, если у вас есть мультиварка, пользуйтесь этим, да. Сейчас даже в хлебопечках есть такие функции, в которых можно варить кашу. Либо просто берете корцу коктейля, да, не заморачивайтесь, на молоке с утра выпили, чтобы посытнее было, да, добавили туда можно бананчики, фруктики, Ягоды какие-то добавили, да, и вот вам, пожалуйста, завтра. Ну, плюс пакетик этого, витаминок, да, то есть не надо, если у вас вообще нет времени, если вы опоздали, все, вам избегать надо, коктейль, тык-тык-тык, сделали, пошли. Все, вы покормили клетки, вы покормили клетки на себя, клетки покормите сами детей. Дальше вот обед у нас идет, да? Это сейчас для тех, у кого идет снижение веса. Я уже говорила, то есть 3 четвертых у вас будет круг и 1 восьмая белки, 1 восьмая углеводы. А потом идет у нас а, между обедом, между завтраком и обедом у нас должен быть перекус. Что может быть на перекус? На перекус может быть яблоко банан, то есть фрукты, да, плюс орешки. Либо, опять же, йогурт, да, плюс орешки, там, или плюс а, фрукт. А, и либо батончик, либо, опять же, коктейль, да, то есть это как перекус. Коктейль – это а, продукт, который вообще палочка-выручалочка. Вот, ребят, кому нужна более подробная информация, да, это... А, вот нужно просто понимать, да, что продукты Wellness – это не... Какие-то вот ненужные добавки, да, которые непонятно для чего, вот их функция вообще, зачем мне коктейль, да, это именно вот в составе этого продукта, почитайте состав или дайте, если вы не понимаете состав продуктов, дайте почитать грамотному человеку, например, врачу, да, которому вы доверяете, или человеку, который с питанием как-то связан, да, дайте почитать состав на одну порцию, да, что вы с одной порции коктейля. вы действительно получается то что нужно вашим клеткам то о чем на сегодня целый день говорю да целый час уже говорю вам об этом то что нужно вашим клеткам это 8 грамм белков углеводы жиры клетчатка в одном стаканчике ирина спрашивает могу ли пытаться только вы для снижения веса у нас есть зубы у нас есть сами мы люди и у нас есть зубы мы должны ими вживаться Продукты Wellness – это помощники, которые идут в жидком виде, да, и поэтому а, они очень хорошо вписываются в рацион для снижения веса именно в качестве помощников, но не замена питания. Это вам не какие-то там волшебные коробочки, которые продаются в магазине, да, и вам говорят там, вот продается, я видела сама, какая-то там от Бородиной что ли, Программа там на месяц или на неделю в коробочке. Представляете, в коробочке рацион на неделю. То есть там 5 приемов пищи на 7 дней. 35 приемов пищи в одной коробке. Вы сами понимаете, это очень нормально, нет? Как может 35 приемов пищи уместиться вот в такой вот коробочке, как у нас коробка Wellness идет, да, подписка Wellness Live. Это ненормально, это вы все кушаете какой-то ну, я не знаю, не ненастоящие, понимаете, а вы должны получать еду и жесткую, да, то есть у нас зубы, говорю, для чего, чтобы жевать, да, и жидкую вы должны получать еду. И вот продукты Wellness – это помощники, чтобы, во-первых, организм получал все необходимое, и, во-вторых, чтобы вы не испытывали чувство голода, потому что, когда вы на коррекции веса, у вас могут возникать такие ощущения, как охота кушать, вам охота кушать, перекусите коктейль, либо там яблочко, либо йогурт, да, вам охота сладкого, перекусили коктейлем, там, либо яблочком опять, да, но яблоко не заменяет коктейль, и вы таким образом будете спокойными, понимаете, вот эти продукты, они, этот рацион, он дает вам оставаться спокойными во время коррекции веса. Про супы спрашивают, как относить, к какой категории. Суп – это замена одного приема пищи. Это замена. Коктейль – это перекус, а суп – это замена одного приема пищи. То есть супом можно заменить обед. Например, вот да, вот видишь, сейчас идет на картинке. Обед это овощи плюс белки плюс углеводы, а ужин это овощи плюс суп. То есть там уже есть белки. То есть суп он белковый. Не wellness а обычной супы. А. Ну, смотря какой суп у тебя, конечно, да, можно сварить суп э, борщ-щи, да, а можно сварить суп пюре, можно сварить э, кар, там картофельный суп, да, овощной суп. Вот, поэтому если у тебя в супе есть э, мясо-белок, посмотри, сколько ты ложишь себе белка, да, то есть не вот такие кусочки, иногда бывает, там кто-то суп варит и вот на такие маленькие кусочки э, как бы делят, да, и бросают в суп. А некоторые прям кусками мяса выкладывают. Вот поэтому посмотри, сколько ты мяса себе положишь, да. Когда ты варишь суп, бульон, у тебя белок в этом бульоне, да, еще. А у тебя клетчатка в этом супе тоже в виде капусты, например, там, да, какие-то картошки. То есть это, в принципе, у тебя как ну, вот, обед получается. Просто добавь еще свежие овощи. Это никогда не помешает. Потому что у тебя может быть Вместо вот такой тарелки, как бы сухомятки, да, можно сказать, да, у тебя может быть тарелка супа, плюс еще овощи. Поняла, ответила на твой вопрос? Да, так, смотрите, значит, по порядку. Первое, это у нас завтрак идет, да, мы рассмотрели. Затем у нас перекус, там, либо вы орешками, йогуртом, яблочками, бананами, батончиком, коктейлем, да, потом у нас идет обед. Потом у нас идет опять перекус, то же самое, что я сейчас говорила, и потом у нас идет ужин. Ну, вечером можно выпить например кеферчика. Но Ну, опять же, смотрите, чтобы у вас ужин был не, не так, как не раньше или не позже. Короче, не надо кушать. Неправильно говорить, что я буду там после жизни ем. Да? Вот за 2-3 часа до сна не кушайте. Если вы ложитесь сейчас час ночи, это значит, что вам нужно покушать в 10 часов вечера. Но лучше в 9, да, потому что вечером организм, он уже настраивается на сон, и пища уже переваривается, да. Поэтому если вы будете там ложиться в 3 часа ночи и в 12 кушать, это ненормально. Вот, поэтому. вообще и нас кормят на убой, да. Суп второй, салат, чай. Да, то есть, ну, в идеале, да, 3 часа до сна кушаем. То есть, если вы кушаете, раз в 6 часов, как вот говорят, да, там, до 6, после 6 не ест, что -то, вы должны в 9 часов уже спать лечь. Вы ложитесь в 9 часов спать. У нас в 9 часов только чат активирует, все начинают писать, что съели, далее. Правильно? Так, дальше. А для тех, кто не на коррекции веса, а просто на коррекции там питания, да, то у вас все то же самое, только меняется. Вот тарелка, да, которая... Мы уже рассматривали до этого. То есть здесь у вас пол тарелки овощей, клетчатки, да? И половина тарелки делится пополам ровно. То есть на 1 четвертую углеводы плюс белки. Вот просто мне скажите, вот в этом есть что-то сложное. Вот поделить визуально тарелку, положить себе пол тарелки овощей, положить себе на половину половины белки и углеводы вот в этом есть что-то сложное вот в этом есть единственная сложность это перестроить себя ложить именно вот такое соотношение а не наоборот как вы это пока что делаете сейчас да наш любимый гарнир в россии это картофельное пюре. мы накладываем его в целую тарелку да и ложим там одну две котлетки так у нас ведь происходит да ведь вот там сложно это вот эту вот привычку поменять вот смотрите я вам сейчас покажу несколько вариантов тарелки это лично я делала когда мы вели еще группу коррекции веса 3-4 года назад это вот, я готовила по вот этим вот моделям вот скажите вы вот такой тарелкой накушаетесь если вы на коррекции веса вот вы бы вот этим наелись вот скажите или кто-то скажет, блин, там, я понимаю, съесть тарелку картошки, да, или тарелку супа, но три 4 тарелки овощей съесть, и там маленечко курочки, да, и маленечко риса, да, это нет. Вот посмотрите на эту тарелку, да, это вот, это на двоих объесться можно. поэтому, и кстати, вы, когда вы начнете кушать так, и вы будете чувствовать, что, блин, я что-то не могу, да, и вы будете думать, я что-то наелся, наверное, я буду поменьше лучше кушать, да? Вот кушайте столько, сколько вы наложили себе. Не старайтесь, если вы чувствуете, что вы и так наелись, не старайтесь себя еще ограничивать, да? Потому что организм сначала будет вам так говорить, что я вроде как уже наелся, а потом он вам будет говорить, что нет еще. Поэтому вы лучше сразу съедайте все, и вы привыкнете к таким порциям, кстати, вот здесь тарелка, она маленькая, и она полностью, видите, забитая. Можно брать большие тарелки, и чтобы это выглядело красиво, да, опять же, я вчера видео скидывала, кто смотрел, сейчас поймете, о чем я говорю, да. Делайте свои блюда действительно яркими, сочными, красивыми, чтобы вам было это приятно кушать. То, как, вот вы когда в ресторане сидите, да, вам приносят красивые блюда, вы же не сметаете их сразу, да, как это дома происходит. Вы сидите, наслаждаетесь, потихонечку кушаете, разрезаете там, да, потихонечку в рот кладете, перевариваете, полчаса можете одно блюдо есть. Точно так же у вас и дома должно быть, да, точно так же на работе у вас перерыв на работе целый час на обед. Обычно, да, так бывает. Ну, у кого-то даже если полчаса, все равно этого хватит, чтобы нормально покушать, не закинуться, а именно вот привить себе эту, эту культуру питания, разложить красиво, да, чтобы... Вы когда смотрели на это блюдо, вы понимали, что вам это доставляет удовольствие. Это вот правильное питание, вам доставляет удовольствие. Вам должно это нравиться. А не просто, если бы я просто положила здесь куриные грудки, так налаляла, да, там они вот не вот с таким вот сочетанием овощей, да, они да, продают такой красивый вид э, блюду, это было бы совсем по-другому, да, ведь. Вот, например, еще я готовила тоже, когда мы вели группу до этого. То есть здесь уже не для коррекции, это для поддержания веса. да? Вот бурый рис, его достаточно, этого даже много, я даже не доедала, потому что он очень сытный. Вот Начинайте пробовать те продукты покупать, которые вы до этого не покупали. Избегайте белого риса, да? покупайте темный рис, необработанный который. Он дольше переваривается, и он дает чувство насыщения надолго. Вы его меньше съедите, потому что он очень сытный. Вот вы такой тарелкой наедитесь, я думаю, наедитесь 100%. Вот здесь я не стала выкладывать тарелку, потому что не, ну, не вмещалась. То есть это овощи, да, 3 четвертых тарелки, плюс белки и углеводы. Кстати, скину в чат такие вот брошюрки, да, это рецепты на день, что можно готовить. Их можно прям полностью брать, то есть там, в принципе, те продукты, которые можно купить в обычном магазине. Их можно варьировать между собой, то есть там будет на неделю менюшка, что на завтрак приготовить, на обед, на перекус, на ужин, да. Да. Вот, Аня готовила уже по ним, я тоже готовила, очень вкусно получается, очень просто все это дело делается. Главное, разнообразно, да, а то мы иногда же не знаем, что кушать, да, говорят, это нельзя, это нельзя, это нельзя, а что-то кушать, да, а вот кушать вообще полно чего. А я вам скину тоже в чате вот эти вот брошюрки, это одна из них, да, я вам скину на неделю.